Здравствуйте, меня зовут Назар. Я уже больше 20 лет работаю с людьми на руководящих должностях, достиг определенных карьерных высот. Но сейчас я решил создать свой личный бизнес и понял, что мне нужна большая ясность и еще какой-то более глубокий опыт для того, чтобы хорошо, успешно стартовать. И как раз очень вовремя я э, увидел информацию о программе «Ясная жизнь» Насте Ясной. И как-то интуитивно решил, что мне надо записаться на первичные консультации, что и даже что надо пройти эту программу, я и осознавал еще до, до начала, как только увидел информацию о этой программе. Э, я много проходил раньше бизнес-тренингов, конференции по бизнесу у меня три года был личный бизнес коуч с которым я работал но э, настя э, уже на первой консультации в программу ясная жизнь она настолько четко конкретно собрала и подытожила весь мой бизнес опыт разложила по полочкам э, подытожила э, что если бы я работал по-старому, мне надо было, наверное, но ну, еще полгода-год продолжать работать так же, чтобы все это понять и осознать. Здесь мы уже фактически за первый час работы нашли самые слабые места, определили цели и написали план работы. Самое главное, с чем работает Настя, это работа с подсознанием. Да, я считал, что у меня э, в жизни было все хорошо раньше, в карьере, в работе, в успехах. Но всегда где-то какой-то тонкой нитью, где-то глубоко в подсознании проходил вот такой тихий звучал голосок. А вдруг у тебя ничего не получится? А ты не боишься потерять все заработанные деньги? А вдруг тебя опять не оценят? Были и многие другие такие вот сомнения, которые где-то возникали глубоко в середине, в душе или, или в подсознании, в голове. И это очень хорошо, что программа «Ясная жизнь» — это действительно целая программа, где на каждой встрече, на каждой консультации прорабатывается какая-то новая проблема, какая-то новая ситуация сложная, которая обнаружилась всплыла или, например, какая-то старая психологическая травма или даже детская травма. Я очень рад, что работал с Настей и вписался в ее программу «Ясная жизнь». Я освободился от многих своих ложных психологических установок о деньгах, о бизнесе, о бизнес-процессах. И у меня теперь есть четкий план на год что я буду делать, когда я буду делать, зачем я это делаю, осознаю. И я всем рекомендую Настю Ясную и ее авторскую программу «Ясная жизнь» для того, чтобы достичь больших успехов в личной жизни, в бизнесе. Если вы хотите иметь больше денег, больше зарабатывать, поднять продажи, сдвинуть с места продажи, обязательно обращайтесь к Насте Ясной и проходите программу Ясная жизнь. А у нас с Настей уже запланированная следующая встреча через год для подведения итогов. Всем успехов в бизнесе, в личной жизни. Всем добра.